Хочется больше охватов и новых возможностей? Посматриваете в сторону подкастов, но боитесь не справиться? Не проблема. Теперь есть простое решение, позволяющее соединить ваш сайт с аудиторией Spotify. Привет, это Ирина, Digital новости. Аудиосервис Spotify объявила партнерство с WordPress. О новом проекте компания рассказала на мероприятии StreamOn. Теперь Spotify позволит владельцам сайтов на WordPress переводить текстовый контент в подкасты посредством платформы Ancore. В результате они получат большие возможности для более широкого охвата своей аудитории. По подкастам в последние годы наблюдается стабильный рост. В 2020 году 55% населения слушали минимум один подкаст. Это на 51% больше, чем в 2019 на фоне этого тренда новая функциональность, запущенная вместе с WordPress, будет как нельзя кстати. Spotify также планирует расширить возможности для создания подкастов на своей платформе Ancore. Так, в ближайшие месяцы больше авторов смогут добавлять в них видео. На данный момент эта опция доступна только представителям музыкальной индустрии. Spotify также запустит интерактивные инструменты, такие как опросы и вопросы-ответы для подкастов. Еще одной новостью на мероприятии StreamOn стала дальнейшая экспансия Spotify, который теперь представлен более чем на 80 рынках по всему миру. Растущая популярность таких сервисов говорит о важности аудио в современном мире. Поэтому ожидается, что новые функции будут востребованы у авторов. У нас же Spotify доступен с лета 2020 года. Стоимость премиум подписки составляет 4,99 в месяц. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!